Здарова, народ! С вами сотрудник Лёха, и я продолжаю строить свой подвал. И сегодня речь пойдет про стены. Ставьте чаек, садитесь поближе к холодильнику и погнали! Итак, речь по сегодня про стенки. Первоначально стенки планировалось сделать из шлакоблока. Я это планировал с самого начала, еще на этапе котлована, поэтому стенки выкопались на полметра с каждой стороны, шире, чем сам подвал. Это было сделано для того, чтобы потом перешагнуть через эту стенку шлакоблока, покрыть ее битумом и потихоньку подсыпать. Это был самый первоначальный этап, и я его придерживался. Но. Все кинулись на кирпичи, шлакоблоки, в общем, все, что было доступное по цене, дешевое, все смели. Я в течение месяца мониторил, ничего не было, никакого шлакоблока, по крайней мере стенового, это 40-20 на 20. Были только перегородочные, они мне не подходили. Поэтому пришлось переходить на второй бюджетный вариант, это делать из бетона. Но, так как у меня подвал был не идеально квадратной формы, потому что, я же говорю еще раз, я не планировал заливать бетон а, из шлакоблока, приходилось сделать какой-то каркас, на который в дальнейшем уже прикрепить какие-то листы, то есть какую-то опалубку несъемную сделать. Выбирал все, которые у меня были, доски, ставил их вплотную к стенкам и выравнивал по уровню, сделал какой-то несъемный каркас. Все вертикальные доски стоят на одинаковом удалении друг от друга в 30-40 сантиметров, то есть 30 это между досками 40 по их центрам. Угловые доски друг к другу. Сзади досок установлены подпорки. Каждая подпорка упирается в напильную лапу. Лапа сбивается в глину. В эту лапу упирается доска. И доска уже поддерживает вертикальную подпорку. Сделаны все по уровню. Шаг между лапами 30 см. Шаг между досками по центрам 40 см. Вот в таком темпе нужно было их как-то закрепить. Но дело это просто. Нижнюю часть я забивал немножко в землю. Потом от грунта упирал в плиту то есть в ленту, которая была залита ранее, а верхнюю часть на колышек сбивал в глину. И по такому вот нехитрому способу потихоньку собирал. Да, получалось долго. На то, чтобы сделать внешние такие подпорки, у меня ушло два дня. Но опять же, я повторюсь еще раз, я планировал совсем по-другому, но приходится она выкручится по факту. Следующий этап был это несъемная опалубка, то есть то куда будет заливаться бетон, то есть внешне нужно было чем зашить, либо досками, либо щитами, либо чем-то профнастилом. В моем случае это шифер, сосед разобрал дом, поэтому я знал где попросить и мне с удовольствием его отдали. Ну почти с удовольствием там опустим. Шифер нужно было как-то закрепить к этим стойкам и тут я сразу понял, что просто так на вертикальной стойке прикрепить лист не получится. Нужно сделать еще контрабрешетку, то есть сделать еще горизонтальные направляющие. Благо строительного мусора пока еще хватало, то есть на внешнюю опалубку был спокоен, этого мусора у меня было много. Вот таким нехитрым способом я делал опалубку, одна доска упиралась друг к другу и так через шаг. То есть, в будущем если будет распор, одно другое будет держать. Получается шаг был полметра То есть, каждая доска от низу шла с состоянием полметра Лист высотой метр семьдесят поэтому вверху нужно будет в дальнейшем еще наращивать где-то полметра То есть высота даже подвала 2,10 Это с учетом чистого потолка. Обычно шифер крепят на гвозди, ну в деревне мы так делали. В моем случае, чтобы шифер не раскололся, так он будет несъемной опалубкой, я его аккуратно просверлил и загнал на черные саморезы. Да, на черные это все похоронится и забыт как страшный сон. Половина подвала была готова, осталось вторую половину очистить от оползня, который был вызван дождями. Ну, небольшая трехчасовая разминка и, в принципе, 2-5 кубов глины спокойно можно было выкинуть лопатой. Три часа поразминался и все это выкинул. В принципе, для меня это была не проблема, так, я уже, в принципе, к этому подкован. земельные работы у меня в протяжении всей стройки уже заковали. И также продолжил делать обрешетку в дальнейшее завершение остальную часть подвала. Опять же, мы еще только делаем внешнюю обрешетку. Если бы знал заранее, что блоки не смогу купить, я просто бы выкопал идеально ровный квадрат и бетон бы заливался прям в землю. К стойке самое сложное было это забивать и управлять по уровню, чтобы в дальнейшем стена была не кривая. Но потом уже в конце я расслабился, сделал их криво, а потом, когда сделал же контрабрешетку, то есть внутреннюю, я потом подкладывал маленькие брусочки, там всякие там щепу и выравнивал уже там. Так было проще, быстрее и легче. Ну, быстрее и легче, конечно, загнул, но было намного быстрее, чем бегать с уровнем на каждую стойку. Что касаемо млечного марша, там делал все из досок, потому что эти доски потом придется разбирать, вытаскивать, и лещный марш придется конкретно гидроизолировать. Также не забыл заложить трубу вентиляции. То есть она делается на расстоянии от 20 до полуметра над землей. Это будет приточка. Она должна быть в самой нижней точке в подвале. Подвал у меня повезло более-менее ровный, поэтому я выбрал любую точку, которая была самая нижняя. В будущем объясню, почему именно в этом углу. Самое главное, не забудьте ее разместить, чтобы потом не долбить бетон, либо не спускать эту трубу через весь потолок, то есть через все а, стенки подвала, и она будет такая, как, знаете, торчать по центру подвала. Ну а теперь быстренько добиваем шифер и переходим к следующему этапу. Следующий этап был это наращивание моей нестемной опалубки все так же шифером. Высота моего шифера 1,70 м, а мне нужно было 2,20 м. То есть 2,05 м потолок и еще 15 см плита перекрытия. Поэтому необходимо было этим же шифером нарастить. Шифер крепил необычным способом, а немножко хитрым, так же как крепится крыша. То есть место стыка, если вода будет типа внешней стенки, так чтобы она аккуратно скатывалась. То есть зуб, этот бугор, должен находиться с внутренней стороны. Если бы он находился с внешней стороны, то вся влага, которая идет сверху, она старалась попасть бы между листами шифера. А для меня это плохо. Влага бы стремилась попасть внутрь. Поэтому я делал нахлест как на крыше с внешней стороны. Ну а выход из подвала, в телечный марш делал с досок. Ну потому что там по-другому никак, шифером пробовал там и потанцевать, и потусоваться. Шифером там только резать, под углом подмерять долго. Досками быстро напилил на коленке лобзиком и прикрутил. Потом была сделана легкая гидроизоляция. Обмазал битмом все отверстия, которые в будущем могут пропускать воду. Это стыки между шифером, это там, где были саморезы и трубовентиляции. Ну а потом сверху, на сам шифер, с внутренней стороны, я покрыл клеенкой. Пленка здесь не для красоты. С внешней стороны находятся горизонтальные стойки, на них вертикальные, и к этим вертикальным прикручен шифер. Поэтому открутить доски не получится, поломается шифер. Так вот, чтобы не было отверстий, не было поступления влаги, с внутренней стороны, куда будет литься бетон, я постелил пленку. То есть часть защитит шифер, а остальную часть – пленка. Этого в принципе должно хватить. Плюс глина тоже сама по себе плохо пропускает воду, поэтому должно получиться все идеально. Следующий этап был – это армирование своей ленте проделал отверстие буром десяткой, забил то арматуру вертикальную, это то есть арматура десятка, шаг такой арматуры у меня был 50 сантиметров, да это жиденько, да это реденько, но у меня бюджетный вариант, это лучше чем вообще ничего, поэтому каждый 50 сантиметров арматура десятка вертикально держит, ну а горизонтальную сделал из арматуры шестерки, это та самая, которая осталась после армирования моих рядов, из газобетона который дом делал я вас удивлю но эта арматура вы сейчас последний раз потому что она наконец-то кончилась она вся ушла в подвал так у меня ее хватало шаг этой арматуры я сделал то есть горизонтально 30 сантиметров вертикально 50 ну такое армирование конечно ни о чем но это лучше чем ничего тут вот вообще предлагал сэкономить и можно было просто накидать дорожную сетку но ее надо покупать, а арматура как бы есть. Так что уже хорошо. Дело по шаблону, поэтому более-менее клетки были ужасно кривые. Я прекрасно понимал, что это слишком маленькое армирование, поэтому у меня еще по моей отмостке, которую я раньше хотел сделать из бетона, осталась сетка из стекловолокна. Поэтому решил тоже использовать ее в дело. Ну вот так она лежит просто без дела, че лежать-то? И решил ее также к стенкам прикрутить, поэтому, когда будет заливаться бетон, у бетона будет больше возможности за что-нибудь схватиться, а значит, он будет крепче. Для следующего этапа нужны были доски, потому что мои кончились. Куб второго сорта стоит 22 тысячи, а вот на Юле и Авито есть бесплатная доставка, но 20 кубов. Да, это, конечно, в основном больше половины это дрова, но там были доски, которые можно спокойно использовать для подпорок, для сборки щитов, опалубки. То есть помимо строительного мусора, который только сжигать, либо на дрова, там было чем поживиться. Там были поддоны, там были щиты... А в моем случае повезло, там была влагостойкая фанера, с которой я сейчас познакомлю. Для начала необходимо было каркас, в котором можно было прокрутить какую-то фанерку, листы, либо тот же самый шифер, поставить его к внешней стене и между ним залить раствор. Так как мне было лень колотить каркас, я решил использовать поддоны почему нет высота поддона метра два поддона друг на друга это уже 240 а мне нужно было всего лишь 220 поэтому поддоны идеально подходили из них я сделал каркас соединил их между собой в принципе было готово и к этим поддонам так они уже обладают обрешеткой я просто прикрутил листы из влагостойкой фанеры которые были в этом же строительном мусоре если кто не знал, то лист влагостойкой фанеры оказывается стоит бэушный около пяти тысяч, там по-моему два с половиной, на 3, если не ошибаюсь, или на два, ну то есть просто космические деньги для меня, поэтому когда видел даже куски такие влагостойкой фанеры, я чуть ли не прям не плакал от счастья. Хочу заметить, я их использовал все, даже часть у меня брали соседи, они использовали для опалубки, использовал для полок, ну то есть влагостойкая фанера, там была у меня даже такие куски а, метр на три. То есть действительно были хорошие куски, да, они были немножко в цементе, но цемент можно отмыть тряпочкой. А фанера сама по себе, она очень толстая и прочная. Я собирал его с помощью тетриса, ну то есть какие-то элементы были, какие-то подрезал, и получились вот такие большие щиты опалубки. Ну а дальше уже эти щиты подпирал к подвалу, чтобы было везде пропорционально идеальное расстояние между то есть стенками, то есть верхней и нижней частью. Я использовал маленькие кусочки арматуры, кусочки арматуры эти вставил между стенками, то есть там было по 20 сантиметров. И эти щиты двигал уже до упора. углам сделал рейки, чтобы угол более-менее был по 90 градусов, как получилось пока даже я не знаю, а опалубка еще не снята, какие там будут сюрпризы я вам потом в дальнейшем расскажу. Принцип действия моей опалубки был как у бобров, то есть как бобры делают плотину, где есть главное центральное бревно, за которое подтянуть и все развалится, так у меня сделал большое массивное бревно по центру своего подвала и уже все опорный боковые, внешние и верхний упирал именно в это бревно. То есть, если бы кто-нибудь во время заливки споткнулся об это бревно или вытащил, все бы развалилось. Но этого не произошло, так что мне все повезло. Ну и как я говорил ранее, в это бревно я упирал нижнюю часть и верхнюю. В основном самое сильное давление в бетоне это внизу. Откуда я знаю, ну сейчас поймете. Как я ранее думал, что я прям хорошенько все распер, все выдержит, что я такой молодец, что я хитрее и умнее монолитчиков, которые занимаются этим годами, и самого бетона. То есть бетон есть бетон, ничего страшного. Но когда льется, допустим, миксер, это еще часть, скажем так, беды, там гидроудар можно нивелировать какими-нибудь там поворотами, ударами, а другую стенку. А вот когда вы работаете вибратором и происходит оседание бетона, там очень крутая сила уплотнения, такая, что стоит треск досок, слышно, и стоял треск шифера. Хотя, я старался усилить максимально, делал много опор, много подпорок, распорок, как мне казалось, и, в принципе, ничего не предвещало беды. И следующий день уже ожидал бетон, заранее усовершенствовал свой лоток, который был использован, при залитии ступенек, нарастил борта, закрепил, думал сейчас я такой хитрый молодец, сейчас пойдет бетон, все это аккуратненько спустится и будет круто. Сделал подпорки, подготовил, то есть все должно было выдержать, это выдержало, но произошло то, что сейчас будет дальше, подробности аккуратно расскажу, чтобы зрительно вы понимали и видели, что происходит. Все, борта нарастил и сделал поворот чтобы бетон не выливался то есть все в принципе готово осталось принять миксер ну и перед тем как приехал миксер тоже был забавный случай ко мне приехал камаз но он ошибся немножко но мне сначала привезли бетон в кузове оказалось все дни снт он там перепутал там они заливали парковку миксер приехал я нарастил борт и бетон пошел И сложно описать, что происходило дальше. Бетон шел, в принципе, боковая стенка быстро заполнялась. С помощью вибратора я пытался как-то растолкать его. Заказал два 2,5 куба. Бетон пошел, но уместить я смог только, я помню, не больше куба. Дальше бетон перестал течь, потому что он был жидкий, ну, как положено. Потом лоток пришлось перемещать. Лоток пришел переместить по принципу э, смягчения удара. То есть я между опалубкой, куда заливается бетон, поставил лист шифера. И поток бетона ударялся об шифер и потом стекал туда дальше в эту опалубку. С помощью вибратора также пытался толкать. ну из-за того, что там была сетка, вот эта вот щебенка там застревала и раствор никуда не шел. Да, пытался уплотнять, но, мягко говоря, внизу, где находилось бревно, которое, как у бобров, центральное, там уже практически было все в бетоне, в этом жидком. Из-за сильного уплотнения бетон вытекал. Поэтому фанатичное утрамбование уплотнения бетон-вибратором выходило боком. Ну и когда уже миксер уехал, я узнал три интересные детали. Первая деталь – это опор много не бывает. Лучше сделать как маньяк их много, чем сделать мало как у меня и одну стенку у меня расперло но ну, это моя недоработка, тут винить нечего второе открытие было, что бетона нужно было 2,3 куба чтобы прям до краев а, метр двадцать залить а, с толщиной стенок в семнадцать 20 см. сантиметров но не хватило где-то практически еще куба но ну, это по классике, это вот стандартно, когда вызываешь миксер но подымать а, панику, скандал из-за куба там сами понимаете, я позвонил и сказали да у тебя палку расперло Распирал опалубку на куб, но это только у меня может быть, и только в России. Надо будет на заборе написать. Распирает опалубку на куб. Ну и третье открытие было для меня, что вся жижа а, вытекает при трамбовке, поэтому использование в пленки обязательно. Но я это все не оставил, я потом брал лопату и ведро, и всю эту жижу заливал обратно, потому что за бетон заплатил, и просто так, чтобы он валялся на полу, если такого позволить, не могу. В дальнейшем потом, когда уже нарастил высоту до метр десять, то есть опалку подымал, я уже велся как маньяк. Я сделал опоры, подпорки и перегородки, перераспорки каждые 30 сантиметров. И это пошло на пользу в дальнейшем то, что я заливал. Я уже миксер не вызывал. Ну почему, ну потому что я в принципе не жмот, я готов э, заказать миксер, но был конфликт, не хочу об этом подробно говорить. Приезжает миксер и заявляет мне, когда уже льет бетон, то есть начинает, говорит, у меня час максимум, полчаса, я потихоньку лить не буду. Ну а дальше конфликт, мое непонятие, мое отчаяние, можете представить, а деньги они берут перед тем, как льется бетон. Бетон стоит 4000 куб, плюс 3500 доставка, а кое-где 5000. Поэтому 2,5 куба, плюс доставка мне стало 18. Поэтому дядя Леша подумал, посмотрел на свою спинку, одел страховочный пояс и пошел в саммис. Но об этом мы вернемся. Ну а в дальнейшем комментировать нечего, была фанатичная, бешеная, четкая, крепкая опалубка. В этот раз распорок я не жалел. Я сделал поперечные распорки, которые упирались в бревно, которое самое главное. Потом между собой щиты давили друг друга. И поперечные тоже давили. Также сделал угловые. Сделал еще на щитах каждые 3 см перекладину. В нее сделал упоры. Ну то есть сделал конкретно щиты, потому что я уже не раз, скажем так, на своем первом опыте залития укусился поэтому сделал настоящий маньяк, просто вообще бешеную опалубку, и она меня в этот раз не подвела. Настроил лотки и был готов к залитью. Это был трехдневный марафон, на втором канале ребята виделись, наблюдали, поддерживали, спасибо им. Скажем так, я справился, ничего не заболело, ничего не сломало, грыжа не вылезла, я обязательно использовал страховочный пояс. Как зло погода не давала работать, шел дождь, было скользко, поэтому самое страшное было это шлёпнуться на глине и упасть туда между подвалом и вот этим вот опалубкой. Концентрацию на стенке делал самоместную, то есть концентрация была бетона 1,3,5. Один цемента, три песка, пять щебня. Поначалу, когда заливался фундамент, я обычно мерил лопатами. То есть лопата с горкой, лопата с этой. А тут уже был более отверстие, тут уже было все в ведрах, все четко. Цемент всегда был с горкой, остальное все было вровень. То есть цемента много не бывает. И я вот э, изобретал такие вот лотки необычные. Начинал я с самых дальних стен, то есть там, где самое сложное. Делал лотки из влагостойкой фанерки. Ой, вы не представляете, как это приятно, когда оно у тебя есть. Все скользит, все аккуратно, ничего не прилипает. Открывал бетон-мешалку и за раз выливал. И ну, потом шпателем уже полотку все это толкал. Получалось не быстро, но в первый день было сделано, по-моему, 15 то есть 17 замесов. Сколько в кубах, это не знаю. Если брать по 80 литров, то это где-то полтора куба. Это немного, потому что в комментариях писали дяди, кто-то мог сделать и по 40 замесов в день. Но я представляю, какой там дядя и какие там условия были у него. А условия были простые. Он поставил бетон мешалку около песка, около щебня и прям нон-стоп заливал. Не знаю, был ли там второй человек, но это в принципе реально, да. Ну а я пареньок маленький, слабенький. Я делал первый день сделал 17 замесов, второй день у меня вышло 22 замеса. Ну и третий день уже, когда был финальный бетонный марафон, там было, по-моему, 4 замеса. Обязательно использовал пластификатор или как он супер пластификатор концентрация была написана в принципе 1 литр на мешок цемента либо 1,7 то есть чем холоднее, тем мута больше он помогает уплотнять бетон и если нет в принципе вибратора, то это самое то если есть вибратор, то вообще комбо ну еще нужно сделать фибру, но к сожалению при залитии стен она как обычно куда-то подевалась, поэтому ничего страшного Стенки можно заливать и без фибры. Ах да, по поводу марафона. Это был трехдневный марафон. Начинал в 9 утра, заканчивал в 10 вечера. Бегал с бетоном, все это сам месил, все это сам заливал, трамбовал. И я в принципе справился. Я не умер, но меня подкосила простуда, которую ребенок принес из детского садика. И как раз, как только я закончил, на парочку дней я в принципе выбыл из строя. Но сейчас я остановился, не переживайте. Я уже даже и крышку залил, об этом расскажу через неделю. Бетонирование показало, и я вам всем советую, если у кого-то есть возможность заказывать миксер, то есть простая истина, которую я для себя усвоил. Если будет бетон мешалки меньше 10 замесов, или ровно 10, то можно замесить самому. Если больше, то лучше заказывать бетон но это не касается подвала в подвале еще нужно делать конкретную жесткую опалубку это в принципе самое главное в чем еще большой плюс самомеса это то что слева устали, все бросили, пошли пили и отдохнули а когда приезжает миксер, он вас подгоняет и вот это вот мне не понравилось я вот на это прям обиделся поэтому попил бессмертной воды включил бетономешалку и все это сделал сам Самый последний этап замеса это было бегать дня с федорами, ну потому что было очень далеко и раствор по лотку уже не шел. К тому же делал густой раствор, то есть не жиденький, а густой, чтобы он лишний раз не просачивался между стыками фанеры и досок. В общем, как итог, бетонные стенки были полностью залиты, обошлось без травм, без падений, опаловку не прорвало, никакой трагичной пищи не случилось, поэтому следующий этап будет перекрытие и, в принципе, практически будет точка с подвалом. Ну и как итог, стенки были полностью залиты, все бетона хватило, ничего не прорвало, никто не упал, все нормально, все выжили. Вот в следующем ролике я расскажу уже про перекрытие. Ну на сегодня с вас хватит. Цемус, самостройщик Леха. Всем спасибо. Пока-пока.